В сегодняшнем выпуске Resident Evil Village вы увидите Как я безуспешно пою сиренады под окном Она меня совсем не видит, да? Ну ладно Что бывает, когда игнорируешь табличку «Осторожно, скользкая крыша» Так Dark Souls начн... Аккуратнее будь, молодой человек А также мертвячий тверк Подергивает попкой своей Всем с вами Юджин и сегодня мы с вами играем в Resident Evil Village, мы продолжаем, мы продолжаем, Жмем продолжить, загрузить, конечно загрузить, с чего бы мне не загружать последний сохранение, ведь у меня такой прогресс там, мы с вами, доступно, нам какие-то документы новые, но мы это все видели уже, стоп, что мы сделали, я уже что-то забыл, буквально, я вчера играл, уже забыл, что я тут делаю, так, мы сохранились, да, мы с вами решили загадку, мы взяли бабло, мне нравится грабить этот замок Я уйду отсюда я, Нейтан... я Нейтан Дрейк Я уйду отсюда с кучей сокровищ Откуда я пришел? И куда мне идти? Погодите Я пришел вот отсюда Да Слышите? Звонок Я должен ответить Да блин, аккуратней Я очень срочно должна ответить. Стоп, это она. А, нет, вот она. Она меня совсем не видит, да? Ну ладно. А почему она вампирша? Я что-то не понимаю. Как вирус амбрелловский э -э, сделал ее вампиршей? Матерь Миранда. Мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. И от тебя Сейчас тоже. Сейчас он у меня в замке. И уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю! Нет. Матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Она и боится. Для всемогущей матери Миранды... Очень странно, да что она что пользуется не телекинезом, а телефоном. Да, все. все, она разозлилась. Я убил твою дочь, если что. Ты знаешь уже, наверное, да? Обидно пипец тебе. Мне насрать. Идем. Сейчас посмотрим, есть какие-то секреты здесь. Уе, сломать. Ну-ка, давайте полюбуемся видом. Кстати, мы, получается, вот отсюда откуда-то вышли. Потому что вот это мельница. Вот откуда-то отсюда, да. Где-то здесь был наш выход. Самый первый. Идем. Идем, идем, идем, идем, идем. А, стоп! Люлька! Роза, где ты? Интересно, что они хотят сделать? Я им очень нужен для церемонии. Я им нужен для церемонии или.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 Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок. Послушных дочек и вечную жизнь, ведь так? Кто ее любимец, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Стойте, погодите. Ага, ага. Вот он ключ. Все, у нас теперь доступ ко всяким потайным комнатам. Есть! Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. А Какого где он? Дел... Ах, омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим точкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь. О -о -о, опять в темницу. Ты отдохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Зачем злодеи всегда так делают? Почему они? Ну, когда... свою силу. Я уже в твоих руках был. Зачем ты меня отпустила? Зачем ты меня отшвырнула, кинула сюда? Дала, дала мне шанс фактически. Я этого не могу, не могу понять. Они всегда это делают. Может быть, есть какая-то э, определенная психология у злодеев, что им нужно максимально утвердить свою силу. Они не могут просто убить тебя, как слабую жертву. Раздавить им. Они чувствуют в тебе вот эту спесь, которую хотят сбить. Что ты, мол, смеешь бросать им вызов в целом, поэтому они такое... Они тебя отшвыр, отшвыр, отшвыр, отшвыривают далеко. А, простите, я запинаюсь. Отшвыривают далеко. И как бы, знаете, играют с тобой, как кошка с мышкой. Чтобы когда наконец-то они тебя убьют, они почувствовали себя все-таки сильными. Что они настолько сильны, что даже могут тебе фору дать. Наверное, вот такая психология у них. И это их погубит. Ты что, фильмы не смотрела? Ты живешь в своем замке, тут телека даже нет, чтобы посмотреть целую кучу всяких сериалов фильма, где злодеи поступают точно так же. Ты должна быть умнее, Демитрешка. Ведь так тебя зовут, да? Так, здесь что-то лабиринтно попахивает уже. Стойте. Ой. Когда надо разбить, Евгений приседает. Такое правило. Реагент подобрал. Да ладно! А, блядь. <свист> <свист> я не Жесть! Убежать. Да, я, я правильно сказал, я она хочет со мной тебя. поиграть. Да. Она... Она... Офигеть, что она сделала. Как не сражаться? Вы не можете пользоваться Ты этой рукой? Стойте, стойте, стойте. Вот она. Ты меня видишь? Она меня видит. Побежали, побежали, побежали. Оп-оп-оп-оп-оп. Задай оп, оп, оп, оп. <свист> <свист> ему руку, рычаг! Оторвана рука. Ой, потом пределы. Мама! А -а -а -а -а -а! Куда мне бежать? Что я должен сделать с рукой? Погодите. Полить. Точно! Вы не можете. Да, блин! Погодите, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой! Где моя чертова рука? Изучить Так Посмотрим на адрес Кости видны Так, вот сюда, сюда Хорошо, можно будет потом пришить <laughs> Наверное Главное кинуть ее в лед Где ты? Блин, она здесь Я не понимаю, куда мне бежать, что мне делать Открыто Здесь открыто Бегом Ой, мама этого я не ожидал. А там пробила дыру? Где она? Ой, Боже мой! Вот сюда! Есть! Ха -ха -ха -ха -ха. Евгений убежал, как всегда. А у меня есть ключ! Этого ты не предусмотрела! Пожалуйста, быстрее! А что здесь? Теперь открыта. Маска печали. Ты не сбежишь отсюда. Не теряй сознание. Итан! Не теряй сознание, пожалуйста. Вот. Давай, хирургическая точность не требуется. Ведь ты... Супермен! Так, полить. Полить. Есть мнение, в комментариях я прочитал, что Итан же заразен, возможно, этим вирусом. Хорошо. Как у Бейкеров в той седьмой чаще. Чертый, зам... Они регенерировались очень быстро, и поэтому Идите. и поэтому такой выносливый. Что за звуки? Нет. Нет. Стоп, давайте посмотрим. Нам только сюда и нужно. Тихо, Dark Souls начнёт. А! Аккуратнее будьте, молодой человек. Или, или, или, или молодой человек, не знаю, какого человек. Открывай, бич! Закрой! Закрывай, бич! Ладно. Сейчас замк... закроется, да? Само. У -у -у -у. Все. Где мы оказались? Карта. Это карта замка. Пристройка. Очень, очень хорошо. Хорошо. Итак, мы должны сейчас отсюда либо в оперный зал, либо наверх. И тут куча всего. Давайте сначала в оперный зал зайдем. Возможно. А, закрыто с другой стороны. Все, нам тупо наверх надо. Ох. Что если реально у Итана... Я не считаю это спойлером, это скорее догадка. И она довольно-таки логичная, что Итан же был там у Бейкера. Его постоянно там коцали. Котцели, Все это было. Вирус мог проникнуть в него, и он стал таким же регенеративным человеком. Есть такое слово? Регенеративный человек. Теперь есть такое слово, очевидно. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена на заказ. Главная камеристка. Стоп! Губная помада. Очень важно. В ванной комнате. Мы ее найдем. Пештельские патроны. Этот ключ не подойдет. Что за... Почему музыка такая? Тихо. Кстати, вот как разворачиваться точно? Назад и нолик. Назад и нолик. В бок и нолик не работает. Только назад и нолик. Понял. Здесь орудуют твари. Надо аккуратнее с ними быть. Эм... Ам... Я знаю, что здесь что-то по-любому нету. По-любому здесь ничего нету. Я угадал. Вот это я молодец, догадываю. Не хочу с тварями сражаться. Изучить. Один день после процедуры. Три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старше вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху.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 Шесть дней после процедуры. Масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенца. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. Это Демитреску. Она, получается, эксперименты? Она создала лично? Зеня. А, вон. Ладно. Что в этом зале для нас интересно? Рояль, наверное. Присели, Поставился. Тут есть тихое убийство. А нет такого. Опа. Так, давайте запинаем его что ли ножом, не знаю. Хрень, идея. Это плохая идея. Нет. В принципе, можно, можно. А, это вычезает, окей. Я правильно делал, что спускаюсь? Наверное. Сейчас быстренько пошарим здесь. Няма. Я уже столько денег нашел. Мне нужен герцог. Хочу торговать. Хочу загнать ему пару всяких дребедений. Наверняка вот эти кости, что я нашел. От, от скелета. Стоп! Загадка с пианино? Отсылка к Сайлент Хиллу первому. Итак. Научное название. Нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела. Как у мясной мухи, но голова отличается. Они плотоядные, активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны.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 У нас нет отметки, очевидно у нас нет отметки, стоп, нам надо подобрать. Вот там, потом ой, так. Ой, Сарен, что-то двинул случайно. По обыкновению своим, так. Нифига, этот молодец играет, как. Это была очень легкая загадка. Железный ключ с отметкой. Ну, загадка прям на уровне реально детский сад. Но, может быть, надо было. Там вроде не было такой опции Качество загадок, у... там или сложность загадок, точнее. Все, мы открыли. Ага. Снова вернулись в это место. Теперь можем подняться. Ой, мать Что? Кто? А... Блин. Фу! Как я испугался! Где она? Она как титан будет теперь за мной, uh -uh! будет за мной ходить, стрёмно. Титан как его там его звали, мистер Икс, да? Пожалуйста, пож, вот, скорей, скорей, есть. Прошу тебя, прошу тебя, нет. Сразу ты... пришел ко мне. Все от меня неизбежно влюбляются. Ааа, назад. Где ты? Парежи. Я должен что-то сделать. Холод. Где она? Ты Ты где ты? Вот она. Не нравится холод, да? Я много про тебя знаю, бич! Зачем ты это делаешь? Потому что я защищаюсь. Ты же больно, ты же меня режешь. Иди сюда. Стоит ли мне ее? Зачем ты так сделал? О, потому что ты злюка. Ну-ка, дайте. Она опять закрыла, да? Как холодно. Черт. Ты не учишься на ошибках. Оп. Тихо. Убегает сразу. Годи. Гаденыш маленький. Ты меня не любишь? Ну не знаю. Если тебе нравится Breaking Бэд Или лимбиски то, наверное, люблю а, Иди сюда, иди сюда Она вообще не учится на ошибках а, Черт крошка, мужчинка Так Блин, плохо получилось Натя, На тебе, на тебе. остальным нравилось? Давай, давай, давай, давай, иди сюда Проходи, проходи <гас> вот здесь Иди ко мне Иди сюда <гас> Опа! Есть! Вот это боль <гас> Ты станешь частью меня навеки Я не хочу пока Я думаю, я еще один удар выдержу от нее Не хочу пока тратить телегент Давай, иди сюда Нет Нужно чуть-чуть подождать Где она? Как ты Получилось? Ну давай Ладно, закрываем Еще пару раз, я думаю А мне надо по ней стрелять в этот момент, я что-то не понимаю Возможно, надо еще и стрелять по ней вот так сделаем. Четыре патрона. Давай. Сюда. Сюда. Выходи, выходи, выходи. Пожалуйста. Оп. Есть. Так, где ты? Раз. Да. Лить. Хорош. Не хочу. Есть. Придется. Нет. Ой. Погоди, погоди. От... Открой обратно! Ненавижу есть! Что это? Это я все продам герцогу. Димитрес наверное, почувствовала сейчас, как только что сдохла ее доченька. Фух. Что еще здесь есть? Что можно разбить? Где мы вообще? Так, мы пришли отсюда. И здесь есть еще что искать. Какой-то секрет. Ну-ка. Давайте пошарим этот секрет. Хм. А нету нифига. Я, разве что на полках что-то лежит. Надо со всех сторон просто посмотреть. Нету, нету, нету, нету. Здесь ничего нету. Вот. Отлично. От дробаша. Я так понимаю, теперь здесь все... Нет. Нет, нет, нет. Еще есть. Еще есть что искать. Наверное, патрончики, да, просто? Так, так, так. Ну, в целом все. Теперь идем в зал. Как называется? Зал радости. Ну, пойдемте посмотрим на радость, которая нас там ждет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Видали, как я развернулся? Это я усвоил технологию. Технологию разворота на... Еще один. Маска радости. Так. Интересненько. У нас есть маска печали и маска радости. Это же для ангелов, походу Да? Ну-ка, давайте изучим маску радости Да! Нам нужно еще две найти Что это? Это печка Значит, мы можем пойти в ателье А можем в главный зал И, так понимаю, мы откроем его сейчас, да? Да, теперь открыто Но это попозже Это она нарисована? Она какая-то здесь более худая, какая-то более милая, что ли. Изучить. Пусть прозвенят пять колоколов в этом зале. Пять. Это пазл. Ой, какая черепаха крутая. Я тебя вижу. 151 патрон. Крушить! ломать И ничего здесь нету. Ну ладно. Оу, это можно? Ага. Сколько должно быть? Пять. Надо найти все пять. Один уже все, прозвенел. Ммм Вот второй. Где-то еще должны быть три, целых три. Мистер, погибните. Я прям четко ему в глаз. Окей, очень смешно. Теперь такой подбитый. Я ничего не вижу. Здесь ничего нету. Кажется, давайте наверх зайдем. Евгений, будьте внимательны. Ага! Я тебя вижу. Погодите. Три! Я очень привлекаю внимание этим шумом. Где-то вот здесь. Ага! Сейчас будет, сейчас будет. Грамотный выстрел. Есть Это был контрольный Стоп, а это что? Это не колокол Так, четыре И пятый где-то должен быть Мне кажется, пятый колокол будет самым таким, знаете Незаметным, но при этом очевидным Где-нибудь на люстре, да? Или где-нибудь вот здесь. Или на фотке. Стоп. А, и было бы прикольно, если бы ты раз так разорвал, и там колокол еще один. Стоп! Точно на люстре, я вижу его. Вот он. Все. Теперь мне страшно. Что? Ой, даже не знаю куда это, куда это меня ведет. Аккуратно, аккуратнее выходим. На улицу? Мы спасены? Что я взял? Я даже не прочитал. О, погодите, мы можем пойти сюда, но можем ли мы протиснуться здесь? Нет. Даже разбить не можем. О, мне вот это стрёмно. Вот это очень стрёмно выглядит. А, было бы страшно, если кто-то резко оттуда выскочил бы. Темно. Слишком темно. Не хочу. Осторожней. Чувствую себя крысой, которая в обшивке ходит. Так. Я так понимаю, это... О, нет, нет. Фу. Нет, нет, нет, нет. Не надо. Я отсюда достану? Ну ладно, тогда... Headshot. Читается это за headshot? Или я немножко ему в борду попал? Я чувствую себя маленькой мышкой, которая ходит в обшивке здания. Маленький забавный грузун. Ты ведь станешь. Он, да, подергивает попкой своей. Тогда мы ему сейчас пропишем. Такой. Он не, он не ожидает. Оп! Встаем! Оп! Подъем, дружище! Вот тебе в плечо. Вот тебе в пах. Но вот тебя это не особо тревожит, да? Мертвым пах не нужен. Они так пахнут знатно, так что Нафиг на им. А, стоп, что это? Я взял отмычку, да, кажется? Отмычка, да. Кто это? Что это? Карта сокровищ. Фу, надо изучить. Данжин, подземелье. сокровища, Кухня. В гробу этого дворина лежит ценная фамильная реликвия. Но он чертовски хитро закрыт. Надо бы, э, вроде, осветить путь. Это, получается, мне нужно будет... Это опциональная штука, я понял. Если захочу, я пойду за сокровищами. Но захочу ли я? Это не факт еще. Потому что там сто пудов будет страшно. Боже мой, страшно вот. вот <ф inhale> <п full любой> я от нее испугался. А это что? Говорят, где-то в замке лежит некий кинжал цветов смерти. Эта средневековая реликвия покрыта сочетанием ядов из разных частей континента. Его якобы изготовили для убийства демонов и чудовищ. Звучит впечатляюще, но никто не знает, где он. Мне интересно, каким образом они вот, э, оправдают вот это все демонизм, этот жесткий. И амбрелло. Ну тут очевидно будет, что вирус каким-то образом мутировал, сделал что-то с этими людьми. И будучи деревней, жителями деревни, они поверили именно во что-то паранормальное, сверхъестественное. А тут у нас винтовка вдва 2 лежит. Здравствуйте. Ну нет ме... Что? О. Так, я и забыл, что у нас менеджмент здесь. Итак, переместить вот сюда. Чертов, блин. менеджмент. Это как-то нехорошо. Мне не... не очень люблю этим заниматься. Давайте, наверное, избавимся от патронов. Ну, только так и придется. В целом, это не... неплохой обмен. Точнее, вот я должен от этих избавиться, только я не понимаю, как их выбросить-то. А, -а, -а все, ясно. Сюда. А этот вот сюда. Вот. Закрыть? Да, все. Ебач! Yeah, это очень важный предмет. Надо было сейчас снайперить жестко. Но не сейчас прямо, а попозже чуть, -чуть. Слышите? Ууу! Не топырь. Или не топырь. Я не знаю, как правильно ударение делать, но это... В общем, это они, только огромные... А, стоп, а как назначить на. А, вот, все. Есть. С чем это они летят? Они что, у них там люди, что ли, пасти? Я не знаю, я ноги видел как будто бы. Нет, я не знаю, что это такое. Это комары! Это у них какой-то мешочек? Это мешочек и какой-то хобот стрёмный. Наверное, кровь пить, чтобы. Ой, блин. Ладно. Давайте посмотрим, куда нам здесь надо идти. Крыши, крыши, крыши. В целом, вот просто сюда. А, игра хочет, чтобы я пробежал. А, мы можем вниз спуститься. О, О! отошло! крыш кыш, кыш! Пинать! Пинать! Пинать! А -а -а! Нет, фу! Да блин! Да, блин! На Есть! Нужно, нужно, нужно. Промахнулся. Вот даже ножом я промахиваюсь. Погодите, а зачем мне этот лифт вниз? Давайте зайдем, что ли, сюда. Проверим, куда он меня поведет. Можно вниз. Окей. Куда-то очень вниз, да, едем? Куда-то очень вниз, куда, скорее всего, не надо. Где мы? Оу. Вестибюль Мы вернулись обратно Ага Я вас понял Теперь нам доступен лифт Все, сейчас рано еще Только наверх, только через крышу Придется как-то избавляться от этих тварей Давайте попробуем убежать от них в первую очередь Я там что-то вижу, блестело Что это? Что это блестит? Ха, может быть что-то важное Что можно... какой-то секрет? Все, ладно. Попробуем добежать. Евгений сможет выжить. Он всегда может выжить. Особенно, когда играет на нормале. А! Тихо! Тихо! Просто бежим! Ой, блин! Двигаемся непредсказуемо! ап, ап, ап. Я непредсказуем! Даже для себя самого! А -ха -ха. Они все за мной бегут! Летят, бегут! Слышите? А. Так, так, так, так, так, так, так, так. No. Нью! line Whee. И куда мы пришли в итоге? Пустой! Маска! Отнять! Маска гнева! Нужна еще одна! А! Черт, черт! Отошел! Отошел! Отошел! Так. Придусь дубасить их, так что ли? Отошли! Отошли! Ух ты, собирал я и вас тут! Слева! Они не могут! Они не могут! Они не могут! Окей. Фу! Нет, не попаду отсюда. Давай попаду. Есть, попадаю. Сейчас я их всех просто грохну Так, по сраке Погибнуть Это приказ Нет Сейчас, чуть-чуть, чуть-чуть сюда Есть По крылышкам, по ножкам Будешь только здесь летать Пернатое чмо а, Пернатое мразь Ну ты не пернатое даже Кожаные крылья Эй Эй все подохла какая мерзкая тварь теперь с тобой надо есть аккуратно есть добивать добивать добивать еще две или даже больше все больше ничего нету здесь Куда мне теперь? Если здесь маска гнева То где... Ага Вижу вижу лестницу Ну понеслась Что это? А, это вниз Отсюда только вниз Стоп, мы уже здесь были Мы прям вернулись обратно к лифту Давайте посмотрим, может быть здесь есть еще какое-то место Куда можно побежать Нет Или сюда Нет, сюда нельзя Ну-ка, оп, оп Тихо Тихо, подбить Подбить Есть Запинать Оп а, в голову прям есть. А -а -а! Давай, давай, все, все, отпусти этот мир. Не за что тебе держаться, ты такой стрёмный. Это не жизнь. Есть. Пополнить припасы, это очень важно. Хм, а нет, в целом. Все правильно, надо теперь тупо на лифт. Такая музыка неприятная. Ну монстры же ушли, все. Ушли из жизни. Ладно, я так понимаю, нам только сюда и нужно. Ну, значит, гоу! Фига! Какого фига? Фу, я думал, сейчас сдохну. Отсюда нас тоже, в принципе, только нет. Мы еще можем вот сюда пойти? Ну, Чего ты промахиваешься? Так. А, ну здесь просто маленький секретик что ли, и все. Верно, я соображаю. Я верно соображаю. Тогда мы на лифс пошли. Гол. Вот эти уроды прям очень неприятные. Тут все дело в их анимации, в том, как они двигаются, они гадолетучие, вот вот так они у меня ощущаются. Мерзкие гадолетучие, со естественно, штучкой своей комариной. А, ладно. Ну-ка давайте думать, где же мы теперь должны себя деть? Куда? Это вот зал четверых. Комната торговца. Мы, кстати, не были там совсем. Э -э ворота, которые закрыты. Ну да, не просто закрыты. Окей. Тупица! Ты да вы что, издеваетесь? Что бегать, если тебе не выжить? Вы что, издеваетесь? Реально? Оп! Обход! <связывая> <связывая> <связывая> не в ту сторону! Беги! Куда бегу? К герцогу! Это куда? Направо! Привет! Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Да там за мной бегут. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы Она нам шагает. ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дороге? О, да. Входите, входите. Ты кому ей Куда говоришь? Есть... Ей не надо входить. Запрети ей входить. Она пытается через стены камень пройти. Я понял, программно ей нельзя сюда заходить. Лабиринты Норштейн. Норштейн искусственный мастер 19 века. На родине он считался еретиком. Он долго странствовал, пока не поселился в глухой деревне. Там Норштейн построил 4 лабиринта. Замок, дом на холме, водяное колесо и железную башню. Завершив их, он приставил пистолет к виску и покончил собор. Лабиринт уникальный, и для управления каждым нужен особый металлический шар. В каждом находятся кристаллические кости, якобы останки четырех любимых жен Норштейна. Эти лабиринты их могилы. Вот, это объяснили нам, откуда этот замок здесь. Мы можем что-то использовать. Но пока. Это какой-то шар, как раз таки, нужен. Один из этих шаров нужен. Все, во-первых, да. Сейв, конечно же. Во-вторых Ты где? А, ты здесь Заходи, давайте, давайте, давайте, давайте Значит, следующее Я готов вам а, предложить Давайте вы Усовершенствуйте мне Драбаш Да С удовольствием Так Потом, давайте-ка мы Усовершенствуем мне пистолет С удовольствием 30 лей у меня осталось. Все, это а теперь для вас новые товары, мистер Уинтерс. Почему бы мне тебе кристальный череп не дать? Кристальное крыло. Кристаллическое туловище. Алый бокал. Отмечку не дам. В целом, вот это. Что за... На самом деле мы сейчас 24 заработаем. Покупай. Мне нравится. По мне, так честная цена. Да мне нравится, я ничего не говорил Офигеть, 24 тысячи я заработал Итак, давайте сделаем Темп стрельбы Наверное, улучшим И Перезарядка пока не нужна Боезапас Кстати, боезапас, 4 тысячи, да Оно того стоит Позвольте мне. И давай тебя Улучшить 8 тысяч у нас осталось Темп стрельбы, перезарядка, боезап... Темп стрельбы Ммм mm -hmm. Что? А, все хорошо, я закончил. Окей, он закончил, хорошо. Ну, давайте, наверное... Да, перезарядку а -а -а. шотгана. Все, отлично, закупились. Заходите еще. А. Хорошо, я зайду попозже. Теперь надо спланировать, как действовать с Димитреску. Мы можем побежать вот сюда. Ой, его, я жму не то вечно. Попробовать сюда забежать. Спальня. А вось нам сюда нужно или не нужно? Короче, попробуем прямо побежать, а там разберемся. А -а, -а, а, а нет, нет, нет, стоп. Кстати, а сколько у меня масок? У меня все маски. Раз, два, три. Нет, еще нужна маска чего-то там какой то еще эмоции. Чувствую, Она... да, уже не протяну Нет! <связывая> а! <связывая> все, убьют! Пора! Пора лить У на себя. А все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, надо убить ее! Блин, мы здесь были уже. Черт! Я не знаю, что мне делать. Стойте. Здесь нечего делать. Валим отсюда. С -с -с Семейка будет за мной бега бегать, да? Так. Убегай, убегай, Евгений. Убегай, Евгений. Здесь тоже можно что-то найти. Какие сестры? Все мертвы. Блин, теперь ты Stay здесь. Тихо, <просту> тихо, тихо. Тихо. Только сюда. Теперь. М -м -м -м, надо открыть. Есть. Потом. Мы бежим в столовую. Побежали в столовую. Нет! Я знаю, куда мне надо. Наверх! Пожалуйста, не трогайте меня, мисс. Я вас умоляю. Наверх, там же можно ключ применить, Димитреску. Вот здесь. Где-то здесь. Вот он. А, не тот... Не тот, быстрее, не тот. Я паникую. Вот оно. Есть. Теперь нам нужно бегать от нее и одновременно <laughs> от чего? Она будет мешать нам постоянно. А, кстати, она не сможет отсюда зайти. Это хорошо. Я не смогу отсюда выйти, это плохо. Серебряное кольцо. Быстро изучаем его. Ок. А не вижу, где. А, это сокровище. Тогда окей. Стоп. Все. Мы все здесь нашли. Нет, что то еще нет здесь. Чего-то еще здесь не найдено. Но... Я не знаю Стоп Изучить А, ну мы можем обратно проставить В смысле? Офигеть Офигеть О, Мы опять где-то в заднице какой-то Получается, она сейчас будет за нами бегать Она а придется Уносить ноги и одновременно вставлять Эти штуки Отлично, дробаш Отличные патроны пистолетные Давайте все перезарядим Все должно быть наготове Я боюсь. Я А, вышла, нет Блин Блин, жми Уходим не туда, ты уходишь. А! Восстановить. Жму, жму, жму, жму. Пожалуйста, что ты должен нажать. Я жму. Да, да, да тварь, я же жму. Да я же жму. Что я должен? Истрично тянет холодом. Я не знаю. Блин, погодите, я не могу подумать. Бомбы! Бомбы, палить! Сейчас! Секунда. Подержи меня пока. А -а -а -а так, самодельная бомба. Надо в слот ее добавить. Вот сюда. Ладно, ладно, ладно. Все, главное, что я допер. А Где? а Где? Вот, отходим. <и waar> Ты испортил всю охоту. Подохни. Подохни. Все? <и jun Martans> <eccentric> <lighthouse> а, а, а, нет, нет. Отойди. Стоп, я не могу полить тебя. У меня надо лекарства сделать, кучу их. Рано полил. Она еще должна была меня ударить разок ей Тебе конец! Ну ты последняя, это радует! Ты последняя! а Что это? Да попади, Господи! Нельзя так попасть! Не надо меня злить! Вот тебе! Спасись! О-о-о! Черт, так лепнулась! Так! Женщина, позвольте, пожалуйста! Успокойтесь немножко! Просто дочку успокойтесь, хорошо? Охладите свой пыл Бог в благо, тут отличная дырка в стене Есть для этого Все, все Прими Будешь знать, как слома убегать Отлично Продадим Теперь А, вот, череп животного мы убили еще одну это, получается последнее отлично вот здесь кажется все да вооружены все можно проходить проходить а нельзя теперь обратно идем а -а -а -а, все я понял это все тут поднялось не поднялось Как, куда мы должны ставить маску это ловушка все я понял нам надо давайте посмотрим на тот э, предмет который мы нашли вот это череп животного давайте его изучим Есть, все, мы можем его заменить. Я думал, что это просто сокровище. Давайте использовать. Так, они помогут мне выбраться. Да. Однако, теперь, теперь, теперь, теперь, ну, в целом, нам просто нужно уже бежать вниз в этот зал. Здрасте. Неужели весь рот дома Димитреско погиб? Блин. Еще от твоей руки! Не могу пройти мимо вас, мадам, пожалуйста. Да, погиб весь рот. Береги свой рот, как говорится. Да блин. Невозможно у нее пройти. Иди сюда. Не мое время. Береги свой рот, зубы чист, все окей тогда нам вниз нам вниз вниз вниз вниз, вниз вниз вниз вниз вниз вот теперь действуем очень быстро смотрим предметы где предметы и так маска наслаждения изучить четвертое маска наслаждения суда Маска гнева. Изучить. Троечка. Троечка у нас вот здесь. Быстрей. Она уже близко. Она уже близко. Маска радости. Единица. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей. Маска радости. Маска печали. Есть. Уходим. Идет. Не идет. Открывай, бэч! Че не так? Укрой маску, слепой взор, Ангела, чтобы. А, все, спасибо. -у -у. Есть, мы на улице! А, как хорошо! Нам нужна печатная машинка. Погодите, печатная машинка. Она рядом здесь. Побежали туда лучше. герцог, герцог, герцог, здравствуй. Пох, сохранились. На этом мы с вами, друзья, закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Ждете следующий эпизод по Evil. Чтобы не пропустить этот эпизод, надо подписаться на канал, нажмите на кнопочку, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать никакие уведомления. Также не забывайте про вот этот видос, про вот этот видос, про этот магазин, и будет вам радость. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!